тюрю Да, миг крутой. Аш по это побежал. Зима, Всем привет. нейтрун нейтрон сню хотя любимая привет привет привет здорово всем короче заходи артуриус это артуриус Ланочка, любимая привет говорит еще ладно привет так, возьма. В какая именно? Эта песня называется, где написано 96? Она так и называется, 96. Новый материал скоро будет. Вот, что там. У не, не общаюсь, не собираюсь. Отстаньте от меня с ним, пожалуйста. Мультитрендовый, охуенный трек, охуенный клип, мне очень сильно понравился. Блять, вы стул сломали какие? Я слышал уже, это брайк свои. Нет. Нет? Это гости что ли? Это мойся, либо мощь? ты. я не садился. Нет, значит мойся. В смысле, либо ты. Слушай, вы видите -то тонну, блядь. Мы нормально видим тонну, не видим. А, там немного народа. Не, не было. Точил я, короче, этот... Как он называется? Хлебушек. Футболка. А... Такая футболочка у меня. Ладно, закажи в номер, пожалуйста. Короче, такая футболочка у меня. Это подруга наша Софа. Делает в Штатах всякие туры по Штатам. Короче, кто хочет приехать, смотрит, приезжают на всякие американские достопримечательности, где убили пока, где был дефроу и так далее. Причь как причь. А, да, это на съемки. А, опять на лысину постригусь. А. Анвары из Касписку, Не, не слышал. На студийку не знаю позвони спроси тут график же до да, един занимаюсь влад хороший имя. какой видос все отлично трючок он какие то речки свои слушаю. Ну, попробовать надо, но сейчас, мне кажется, ему не до меня. Мне кажется, ему сейчас больше хочется... Ну сколько это для меня, будто бы... ...чтобы, Чтобы кого-нибудь посадили. Альбом будет, ВК будет, альбом везде будет. Альбом будет охуенный. Я очень сильно постарался. Не факт, что это не мой, мой не последний альбом. Может и последний. Поэтому просто постараться. Что ты там делаешь? Блять, это чё, мудак? Ты, блять, сидишь, смотришь. Мою историю, блять, которая здесь читаешь. <и wire> да не будем имириться, отстаньте от меня с ним Ну пожалуйста, отстаньте от меня со своим гуфом Вот, ну, отъебитесь от меня с ним Я вас очень прошу <с Skill> Блять, зачем ты это сейчас написал? Я крокодил крокожу И буду крокодить Да не, Иван Ивана еще интересен. А, Влада. Красивое имя. Не знаю, где он. В отделе, наверное. Он, теперь, ты, то есть, теперь, теперь мне пишешь туда, да, сидишь? Нет, там, все здоровься. здоровься". А. На альбоме, да, я, кстати, сейчас буду этим заниматься. Именно сейчас я как раз сяду и буду делать скиточки. Люблю тебя тоже, Ланочка. Буду делать скиты, буду делать интро. Новые треки будут на днях. По поводу альбома. Будет хороший альбом. И я вам могу сказать так, что многие, многим он понравится. Сразу говорю, я не знаю, как насчет детей. детям может и не понравится. Давайте скажите мне. Короче, я все. Вот у меня видите, какой бедон. Я, честно, заебался лысом ходить. Я лысым хожу 16 лет или 17 как только меня побледнул мой друг Серега, лучший мой друг проработать дни вот и короче мне очень интересно как мам, мой ведомышлен стоит оставлять или нет true trap. кстати да true in trap true in trap 22 ноября У нас в целом лофте будет проходить true in trap. это мероприятие это баттл, баттл рэп, такой нормальный баттл рэп, не обязательно там, да, тут у нас мам не трогают, пап не трогают, семьи не, семьи не оскорбляют. Вот, смотрите за информацией, кому интересно, приезжайте, участвуйте, привозите друзей, мы даже чуть разыгрываем, по-моему. Ты расскажи то, что это формат андеграундного. Да, это трушное, настоящее мероприятие в баре Цаул Loft Пап. Вот у нас тут бар свой. Вот. Артуриус, ты нафига стул сломал, тебя спрашивают? Какой? На котором я сейчас сижу блин. Я сломал. А кто, ну, блин? Мощь, значит. Мощь, нахуй, ты стул сломал. Нет, совсем другой. не надо ждать от меня альбомку. Такой же... А Такое же, короче, как папиросы. Было другое время, было другое, были другие мысли. Это в другом формате альбом. По-другому он звучит. Там есть очень такие песни. Многие говорили, что хотят, чтобы я сделал историю. Я сделал историю. Вот. И сделал истории, которая цепляет, как говорят, за сердца. Я почти плакал, когда я писал это. Артуриус Милосердный Ты просто бог, чувак, ты молодец Ура. Я не знаю, кто написал Артуриус Милосердный Папироса охуенный альбом Идем дальше, как я вам напишу Такой второй альбом, мне надо в то время вернуться Жить той жизнью, я не хочу Здоровья не хватит нет, мама ёбства никакой трусный батл не подразумевает. Мама ёбства, знаете, когда люди начинают ебать мам, им больше просто нечего нехуй сказать. Нет, не все азербайджанцы мусульмане, и не все не, то же самое, что в России же не только русские живут, правильно? Так же и в Азербайджане живут разные национальности, разные вероисповедания и так далее. И так далее. С полтинником общаетесь. Иногда, да, списываемся, иногда днюха была. Краснодар, заебись. Короче, вы мне так нихуя не ответили. Тюленя зовут Аля. Недавно ко мне подходит чувак и говорит, что у меня собака как, как у птахи. Я улыбнулся. Собаку знают больше, чем меня. Правда, я брос, конечно, перед съемками, чтобы мне подстричь было, возможно. Бог в сердце. Три кита нет, все, проект не будет. Кудесник, не, не знаю. Проектов, лучше, Сейчас будут проекты, такие как Брайт, Мойша и Борис. Будут разъебывать нахуй. Лекции в фильме не знаю. Вот сейчас, вы же хотите старые лирики, вот я вам даю старую лирику, вот которую вы мне всегда просили, и говорили, то, что, блядь, чувак, ты должен написать об этом, ты должен рассказывать истории, которые прям брали за сердце. Вот я вам написал на альбоме Дохрена. Послушайте. Нет, Вадиком тоже фиты не намечается. Вот Артуриусу уже пора к Барберу. Ну, пытался вчера. Это отдельная история. Это, это отдельная история. Просто. Просто так получилось. Да. Ну зато резать, лысый, лысый, чувак, смог, блядь. На альбоме 14 меток Сейчас втором Интро завтрак МДМА. Это все за хуйня, блядь. А, Девочка-дилер Жунивается Последнее письмо Клик-клик Кудесник, браслет 96-й витамины, за упокой. Если с, с геопикой Вот, пока все Иди спать, малыш Люблю тебя, тоже целую Со Слимом нет, не общаемся Да, нормально Серег, здорово! За дверью нас ждут люди. Что? У меня не iPhone X, у меня iPhone SE. Мне и на днях подарили десятку. Я их дочке отдал. Мне ну не нужна, мне десятка. Ну реально, нахуй мне, не нужна. Вот он. Интеграм, мейл. В Танкоград, А8-4. А8-4 Танкоград. Да, Ладночка есть полечки. у меня. <сёст> не хуй, не дагестан кстати скоро поеду наверное, знаю. Да, не поеду в Дагестане выступлю. С Васи на ней вряд ли. Барби пришел, Да. Да. Да. пришел Да. Да. Да. Да. братан <сёк> Брат, братишка, братулец Короче, перешли на Лоджик мы. Нет, мы, но ну, мы работаем и в этом Какого, и в протулсе. Мы в основном перешли на Лоджик Пиздует, протулс, блядь, заебал Брайт очень возмущенным. Брайт просто в гневе на него Блядь, ни у кого до стиков нет Блядь, как было охуенно Раньше, курить? чего? М? В этот, как его, как было раньше, охуенно, блядь. Курил я один стики, понимаешь? Ни у кого не было стиков, я один их курил, и было охуенно. А сейчас все курят стики, блядь, сука. И ты куришь все стики, ты куришь своих, ты куришь где? все, ты куришь. Май пиздит. Фиты у меня на щите, на щите, на альбоме с Джонни Вайтсом, с... Там нет, Чего? Есть. Пошло, да, есть. есть а, красное, возьми. Короче, Джонни Вайс. На одном треке у меня, на одном треке Геопика, на одном треке Борис, мыши и э, Брайт. Вроде все. Я бы с чем записался бы на самом деле, надо предложить.